Воюющие буддисты и красные цари Калмыки – один из немногих российских народов, в том числе репрессированных, численность которых за годы СССР не увеличивалась, а сократилась. Согласно данным переписи 1989 года в стране проживало 174 тысячи калмыков, а по переписи 1897 года – более 200 тысяч. Современные показатели находятся где-то посередине. Калмыки – это монгольский народ Айратской группы, происходящий с территории Монголии и Джунгарии, который живет сейчас на юго-восточных оконечностях Европы у Каспийского моря. Уже в далеком прошлом калмыки проявили себя как воинственная нация. В конце. 16 века они приняли тибетский буддизм, однако не отказались от своих боевых привычек, что сильно расходится с распространенным представлением о буддизме как религии пацифистов. В следующем столетии калмыки, на которых оказывали мощное давление другие монгольские народы и китайцы, отправились на запад. Опустошая по пути территории Южной Сибири, окрестности Уфы, Саратова и Улусы Нагайской Орды, они в конце концов пришли в Приволжские степи. Калмыки вели ожесточенные бои с кабардинцами, нагайцами и крымскими татарами и со временем подчинились российским царям, став для них поставщиками отличных кавалерийских отрядов. Они проявили себя в ходе наполеоновских войн храбро сражались во время Гражданской войны под началом белых генералов Антона Деникина и Петра Врангеля. После победы большевиков калмыки разделили трагическую судьбу других народов бывшей Российской империи. Новая власть предложила им, правда, автономию, однако на практике большевики вели в Калмыкии, как и в других частях страны, безжалостный террор и преследование. Жертвой расстрелов, арестов и депортаций пали тысячи людей. Свободолюбивых кочевников заставляли вести оседлую жизнь в выделенных пустынных районах. Их буддийские монастыри подвергались планомерному разрушению, а калмыцкий язык вытесняли из школ и официальных ведомств. Страданиям калмыцкого народа добавился страшный голод. 30-х годов, который стал результатом столь же жестокой, скорее бессмысленной советской политики – коллективизации сельского хозяйства. Неудивительно, что когда в начале 1942 года в Калмыкию пришли отряды вермахта, местное население встретило их как освободителей. Нужно отметить, что в следующие месяцы немецкие власти вели в отношение калмыков умелую и дальновидную политику, сильно отличавшуюся от действий немцев в других оккупированных районах СССР. Они распустили колхозы и распределили их земли между жителями, вернули калмыцкие школы и прессу, разрешили создавать полицию и военные отряды. Последних особое значение получили кавалерийские части, созданием которых занялся зондерфюрер Отто Вербе, использующий псевдоним «Доктор Доль». Его формирование фигурировало под названием «Калмыцкий кавалерийский корпус доктора Доля ККК» или Калмыцкий легион. Размерами он не поражал, в середине 1943 года в него входило всего 2200 бойцов. Когда немцы, опасаясь контрнаступления советской армии, выходили из Калмыкии, корпус отправился с ними. Его ряды пополнились немецкими офицерами и добровольцами других национальностей, в частности татарами. Так. Калмыки стали народом-предателем, который предполагалось выселить, разделить и полностью лишить национальной культурной автономии, как подчеркивалось в советской пропаганде навсегда. Случившееся не имеет никаких оправданий. Советская власть пропагандировала интернационализм, но проявила себя точно так же, как проявляла себя власть нацистская. О Холокосте, пике террора по этническому принципу, тогда еще не знали. Да. Существовало калмыцкое соединение доктора Доля, но существовало и партизанское движение калмыки. История помнит агента Аббера Басанга Агдонова, но помнит и героя СССР Эрни Деликова. Были калмыки-белые мигранты, перешедшие на сторону Гитлера, но были и разведчики-добровольцы, переброшенные в тыл вермахта зимой 1942 года. А советская власть репрессировала вообще всех калмыков, в том числе награжденных боевыми орденами и медалями. Исключения составили только те, кто успел сменить национальность в паспорте, и калмычки, которые были замужем за выходцами из других народов. Вместо них на поселение в Сибирь и Среднюю Азию отправились жены этнических калмыков в том числе и русские. Ради депортации калмыков даже отзывали с фронта, но несколько тысяч из них в итоге, как это говорится, все равно прошли всю войну. То есть это было самой настоящей этнической чисткой, от которой до сих пор не оправился целый народ. Хотя прошло уже 75 лет. А реабилитировали калмыков в СССР на несколько месяцев раньше, чем другие переселенные народы. О политике геноцида в сталинскую эпоху сейчас говорить не любят. И дело не столько в обелении эпохи, сколько в том, что это давление на больную мозоль, которая раскалывает общество. Но еще опаснее, когда наше сложное общество, живущее в многонациональной стране с национальными республиками, начинает раскалываться по этническому принципу. А именно, это и происходит, когда потомки репрессированных калмыков как правило, прекрасно знающие историю своего народа, а это относится почти ко всей калмыцкой интеллигенции, становятся свидетелями того, как фанаты усатого генералиссимуса оправдывают сталинскую политику этнических чисток. Тем более превозносят ее. Такие патриоты вредят идее территориальной целостности. Страны по час даже больше, чем вся западная пропаганда вместе взятая.